Итак, я думаю, все уже слышали про этот проект. Если нет, рассказываю вкратце. Это, наверное, самая успешная будет пирамида, но если влететь прямо сейчас. Объясню вкратце. Если что, я сам в нее сейчас прям тоже влетел, хотя я никогда до этого в пирамиду не влетал. Но просто тут из логики я сужу. То есть, смотрите... Чем раньше мы влетаем в любую пирамиду, тем мы быстрее и больше получаем бабла. То есть в чем тут суть? Ты покупаешь различные столы тут за валюту BNB. Если что, валюта BNB — это коин главной Binance. Сейчас он стоит где-то 400 баксов. То есть самое минимальное, что тут ты можешь лететь, это 0.05, он откроется через 3 дня, а уже завтра откроется левел 2, 007. И когда человек... Первая строчка проходит вот тут вот серенькая, она тебе ничего не дает, но ты стол уже купил. Когда первый раз она тебе дает 75% от того, что ты выложил, а второй раз дает 43%. В общем-то, я не буду вдаваться полностью в детали, но чем раньше ты влетаешь и кидаешь сумму, если что, тут можно разобраться, что, допустим, вот смотрите, какие столы я купил, да? То есть вот тут уже у меня... Э дорожка стала такого цветного цвета и когда дойдет примерно до сюда где-то тут я покупал то мне дадут 74 процента от того что я купил то есть 2 и 2 мне вернут где-то 1 и 5 и и 5 допустим сейчас вернусь я могу купить вот этот тол или дальше уже копить в чем прикол самый главный самая главная деталь вот сейчас нужно понять я этот ролик прям срочно записываю, потому что, ну, сам захотел посмотреть, что это такое, как это на самом деле сработает. Вот, во-первых, нужно влетать на те деньги, которые свободны. Первое, нужно понимать, это пирамида. Второе, чем раньше влетел, тем больше кэша забрал. И третье, что тут офигенная система работает. То есть, обязательно ссылку я, конечно же, оставлю в описании. Именно по этой ссылке ты можешь зарегистрироваться и а, просто уже начинать сразу. Тут вообще моментально быстро все оплачивается. В чем прикол? Сейчас показываю. 35 тысяч людей сейчас вообще всего. Создатели этой, этой матричной системы, я бы так сказал, чуваки, которые создали другую систему на сети эфир, и там было количество людей миллион 800 000. Но она загнулась, потому что в сети эфира очень большая комиссия, а в сети BNB комиссия вообще копеечная, ее практически нет. Поэтому, когда э, ты видишь, что люди, которые создали сеть э, с 1,8 миллиона, а тут всего лишь 35 тысяч людей, и при этом за сегодняшний день прибавилось 20 тысяч человек, 20 тысяч, ребят, а? э, завтра будет 70, завтра будет 70, через два дня будет 100. То есть ты, если чем раньше влетаешь сюда, и чем раньше ты заносишь бабки, тем быстрее они циркулируют, то есть... Вот в этих столах они у тебя фармят, фармят, фармят бабки. То есть они у тебя тут могут фармить, фармить дальше, дальше и дальше. Тем быстрее ты окупаешь, покупаешь новые столы и так далее. Также тут есть система рефералок. То есть я, допустим, скинул вам снизу рефералку. За то, что информацию, то, что я вам рассказываю, вообще поделился этой инфой. Почему я сам влетел? Потому что я увидел то, что тут есть еще шансы взять быка за рога. Но если просто упустить этот шанс хоть немного... То есть подумать, там, еще что-то и так далее. То все, типа, можно уже не заходить, смотреть, как люди там получают BNB и все остальное. Мне просто эта тема стала прям очень интересно. типа, насколько быстро это все, ну, люди залетают. Но я смотрю, сейчас я сижу, несколько часов подряд люди залетают просто жесть как. Итак, система, смотрите, первый раз вы получаете 74%, второй раз 46%. Тут вообще была информация где-то тут, вот она, вот. То есть в чем суть? То есть, ну, тут суть, суть видите, да, как бы пирамидально. Чем раньше ты влетел, тем больше ты получаешь. То есть сначала ты получаешь 74%. Вот. И рефералкой. Тут, тут офигенные рефералки, кстати говоря. Очень-очень офигенные. А, вот. И второе. А где второй, вторая волна? Странно, тут не показывает. В общем-то, тут э, следующая волна плюс э, такой же процент, по-моему, плюс 74. Итого ты получаешь с каждого 1 BNB 1.46. То есть 1 BNB сейчас стоит э, в районе 400-440, где-то так вот, 440-450. То есть я, допустим, влетел пару часов назад, я вот купил вот этот левел, он уже прошел. Другие левелы тут очень быстро тоже пополняются Но чем больше людей заходит, тем дольше вот этот уровень, самый низкий пополняется Поэтому чем быстрее ты это делаешь, тем быстрее ты это все получаешь Создатели этой, этого сайта уже создавали успешный проект Во-вторых, у них есть, не знаю, телега, поддержка русского языка Ну, то есть, типа, сделали адекватно, максимально просто все вот, так что ссылку я оставлю в описании, если что, тут есть ролик обучающий, тут есть инструкция, телеграм-боты, но суть простая, чем раньше ты влетаешь, тем быстрее твои, твои бабки циркулируют, и те люди, которые вошли после тебя, они платят тебе, ну, то есть, как в любой пирамиде, то есть, это нужно понимать. И первое, то, что нужно сказать, заходить на свободные бабки, второе, заходить как можно быстрее, либо не заходить вообще, все, такие дела.